я не может расчтавливать К senders Bl «Aduke» Удохнет, Да! Да! Я сделал это дерьмо! Я победил это чмо! Не, ведь Отлично! О, -о, -о, -о, -о, о, жесть! Я выиграл это говнище! Это еще средняя сложность! Без бантиков, без бантика, босс! на средней сложности у него очень дохрена жизни вот этого дарьси мы крутящегося там последнего да ну, вообще ни хрена невозможно выиграть у него столько жизни как будто еще целая полоска такая огромная как урю самого а, -э, я выиграл я -э. круто крутил крутях. крутил -э. а, офигеть я 6 часов где-то потратил на это прикиньте 6 часов не знаю ну точно где-то около 6 часов и yeah, бич